Система для заправки газом МС-200 Элементы управления Запрессовочный винт Фиксирующая гайка Поворотный заправочный модуль Прижимной механизм Заправочная форсунка Маркировочный штатив Маркер Перед ремонтом амортизатора необходимо строить газ. Для этого устанавливаем его на заправочную станцию. Ставим метку с помощью маркера, после чего сверлим корпус. Стравливаем газ и производим ремонт амортизатора. После завершения ремонта устанавливаем амортизатор на прежнее место и фиксируем прижимным механизмом. Забиваем пластиковую заглушку. Устанавливаем шпильку в заправочную форсунку и закручиваем ее в заглушку. Подключаем один конец шланга с манометром к баллону с азотом, а другой к системе через быстроразъемное соединение. Заправляем амортизатор под нужным давлением. Докручиваем шпильку в заглушку с помощью запрессовочного винта. Добиваем шпильку. Заправка завершена.